Настало лето, на улице жарко, и вам хочется надеть шорты. Когда же вы можете их носить, и какой вид пары шортов лучше всего выглядит на фигуре вашего типа? Когда же носить шорты? Шорты – это повседневная одежда. Так что, если вам предстоит встреча с кучей юристов и консультантов, которые обсуждают многомиллионное слияние, скорее всего, вы не захотите надевать шорты. Они просто неуместны, вы вряд ли захотите их надевать. Но знаете что? Есть ведь альтернативы. Вы можете надеть брюки чиносы, или, может быть, если не чиносы, то вас устроят простые летние брюки и шерсти. В обоих видах этих брюк вы будете ощущать прохладу. Главное, что я хочу сказать, шорты – это повседневная одежда. Вы вряд ли захотите надеть шорты на деловую встречу, но вы выберете шорты для вечеринки у бассейна или на пляже. Если вы собираетесь ходить в спортзал, то там они тоже будут уместны. Подсказываю ноу-хау, если вы не уверены, уместны ли шорты в каком-то случае, то, скорее всего, нет. Так что надевайте что-то другое. Поговорим о посадке. Я уже говорил, в посадке ключ к успеху, и я еще больше подчеркну важность этой Поговорки для пары шорт. Дело в том, что плохо сидящие шорты, неподходящего размера, слишком широкие, слишком длинные или слишком свободные будут выглядеть плохо. Слишком узкие шорты выглядят ужасно. Короче говоря, вы должны подобрать себе шорты по размеру. И, господа, я не хочу сказать, что вам необходимо пойти в ателье и заказать себе индивидуальную или сделанную на заказ пару, но я хочу подчеркнуть важность того, что вы должны тщательно выбирать подходящую именно вам пару. А Когда вы найдете свой бренд, когда вы найдете свой стиль, который вас украшает, подходит вам на все сто, не бойтесь взять несколько пар. Возьмите две-три пары, если часто носите шорты. Если вы нашли свою посадку, никакие другие шорты с вашими не сравнятся. Если у вас худощее телосложение, вам нужны более облегающие шорты шорты, которые, тем не менее, пропускают воздух. При этом вам точно следует избегать слишком широких шорт. Тогда у вас будет где-то 15 сантиметров лишней материи в каждой штанине. И поверьте, это вас не будет красить. Кроме того, проявляйте осторожность с эластичными завязками. Они отлично подходят плавательным шортам. Но если на вас не плавки, то эти завязки будут свисать вниз с ваших бедер. Вы можете носить брюки на завязках, потому что свисающие завязки на брюках компенсируются длиной брюк, всей этой материи, которая покрывает ваши ноги пропорционально. Но шортами такой номер не пройдет. И помните, если вокруг ног в шортах у вас будет слишком много материи, если они будут слишком вам широки, будет создаваться впечатление, как будто на вас надет подгузник, а если сзади слишком много материи, будет создаваться впечатление, что вы надели юбку. Короче говоря, вам не нужны шорты, у которых слишком много материи на задней части, слишком широкие раструбы штанин, у которых есть эластичные завязки. Единственный допустимый вариант здесь, если вы крупный парень, поищите шорты, у которых завязки расположены по бокам. Я видел такие в разных стилях, в разных магазинах. Такие хорошо подходят вам, если вы набираете и сбрасываете вес, или если у вас массивный торс. Далее поговорим о длине ваших шорт. Насколько длинными должны быть шорты? Идеальные длины не существует, скажу в общем и целом. Мне нравятся шорты, которые выше колена на 5-7 сантиметров. Но эта характеристика зависит от ваших пропорций, потому что если ваш рост около 90, то длина должна быть где-то на 7 сантиметров выше колена. Если же ваш рост около метр шестьдесят, то ближе к пяти сантиметрам и, скорее всего, не сантиметром выше. Вы можете выбрать длину около 4 сантиметров выше колена и не прогадаете. Если шорты опускаются ниже колена или закрывают колено, это уже будет какой-то стиль Джордан Нейер, и я бы не стал его рекомендовать. Слишком длинные шорты вам не нужны, ведь они будут, очевидно, выглядеть слишком длинными и визуально резать длину ваших ног наполовину. В данной ситуации мы мы должны руководствоваться правилом третей. Одна треть покрыта, две трети открыты. Общепринятая длина шорт должна быть такой. 7,5, 13, 18 и 23 сантиметра. Длина 7,5 и 23 сантиметра встречается достаточно редко. Но если вы высокий мужчина или плотный, то длина в 23 сантиметра для вас подойдет. 7,5 может быть подойдут как плавки для невысоких парней, а 13 встречается у большинства плавок. Длина в 18 сантиметров встречается чаще всего. А нужно ли со всем этим заморачиваться? Что ж, если вы парень невысокого роста и шорты вам слишком длинны, отрезать пару сантиметров стоит, шорты будут по-другому сидеть. И я уже говорил об этом. Более короткие шорты будут выглядеть как плавки, спортивные плавки. Более длинные. Шорты можно носить с рубашкой, или же можно носить с футболкой. В общем, господа, правильная посадка – это ключ к успеху. Давайте обсудим материал. Во-первых, поговорим о хлопке. И неудивительно, ведь хлопок – это прочная материя, она используется во всем мире уже давно. Она функциональная и недорогая. Около 90% всех производимых в мире шорт делается из хлопка. Самый распространенный хлопок для шорт похож на тот, что мы можем увидеть на брюках Чинос, а именно, сержевое переплетение нити и материи. Это такое плотное переплетение нитей и которая может сделать материю относительно легкой но эта материя не будет очень воздухопроницаемой дышащей однако шорты не обязательно должны быть очень дышащими ведь воздух проходит вверх и вокруг области ног если нужно что-то более дышащее обратите внимание на мадрас. это очень легкая материя и это одна из проблем мадраса в итоге материя портится через несколько лет ее нельзя уже носить если вы носите изделия довольно часто индийский хлопок еще один вид хлопковой материи из которой шьют изделия у этой ткани трехмерное плетение которое позволяет воздуху легко проникать внутрь и выходить обратно. Саржа обладает хорошей воздухопроницаемостью, и в индийском хлопке и в мадрасе воздух беспрепятственно проникает сквозь волокна ткани. Однако эти ткани не бывают долговечными, так что самым распространенным материалом, который вы можете найти в магазинах, будет саржа. И саржа в хлопковых шортах позволяет изделию выглядеть достаточно нарядно. Оттенков темно-синего очень много, потому что в данном случае это самый распространенный оттенок шорт. Думаю, многим понравятся такие шорты. Далее у нас идут из. шорты. Искусственные ткани также известны как технические. Я говорю о полиэстре, нейлоне и спандексе. Это износостойкие материалы из этих материалов изготавливают купальные костюмы, плавки, спортивную одежду, спортивные шорты и шорты для бега. Так что ищите такие шорты в спортивных отделах. Помните, что они не пропускают воздух, поэтому носить их нужно не каждый день. Но есть исключение из правил. Я знаю, что некоторые компании производят спортивные шорты, которые обладают отличной воздухопроницаемостью, но их нужно еще поискать. Они дешевы, долговечны, однако следует помнить, что все-таки это не повседневная, а именно спортивная одежда. Давайте не забывайте про лен шерсть. Лен обладает большей воздухопроницаемостью, чем хлопок, но эта ткань быстрее мнется. Если вы собираетесь покупать леные шорты, поищите материю с плотным переплетением нитей. Она будет более устойчивой к складкам. Если вы ищете шерстяные шорты, убедитесь, что эти шорты сделаны из плотной шерсти, которая не будет у вас вызывать зуд при соприкосновении с кожей. Шерстяные шорты встречаются редко. Будьте осторожны с эксплуатацией, тем, как вы стираете и гладите. Поговорим о цветах шорт, которые вы можете для себя выбрать. Для меня шорты как будто холст, на котором я рисую, а цветовые пятна – это моя рубашка и другие аксессуары, а также обувь. Именно на них следует обращать внимание окружающих, а не на шорты. Так что мне лично нравятся шорты простых, неярких цветов, приглушенных тонов. Мне очень нравятся шорты серого цвета. светло серый обычный серый, темно-серый. А черный, вы можете спросить, но нет, черный – это не разновидность серого. Я думаю, что Темно-синий или королевский синий это отличный цвет для шорт. Можно приобрести шорты синего цвета, или светло-синего, или темно-синего. А как насчет пастельных тонов? Вы можете выбрать цвет лассо или розовый цвет. Также вы можете выбрать шорты коричневого цвета. Я большой фанат разнообразных коричневых оттенков от светло-коричневого от хаки и даже до темно-коричневого. А что насчет более ярких цветов? Можно выбрать шорты зеленого цвета. Да, думаю, что опять же в пастельных тонах можно выбрать шорты мятного цвета и как следует оттянуться. Но повторюсь, я не стремлюсь привлечь именно к шортам всеобщее внимание. Я выбираю те шорты, которые сочетаются с одеждой в моем гардеробе. А что насчет узора и рисунка ткани шорт? Если вы найдете матрас, то вы увидите, что на этой ткани есть узоры. и смелость выбора узора – это часть дизайнерского решения. Если вы хотите щеголять в шортах в крупную клетку, вы, конечно, можете это делать. Однако помните, что эти шорты не так легко сочетаются со всеми предметами в вашем гардеробе. Вы можете надеть их несколько раз летом, но в общем и целом я рекомендую вам выбирать неброские узоры. Например, саржа или елочка вполне подойдут. В общем, помните, что лучше выбирать простые узоры. Так, а что у нас по носкам? Господа, я знаю, что у вас есть мнение на этот счет, и мне интересно выслушать вас в комментариях под видео. Я считаю, что шорты стоит носить без носков, особенно если вы собираетесь надеть Макосины. А что можно рассказать о шортах карго? Посмотрите вот это видео рядом со мной, чтобы вы могли узнать мое мнение о шортах карго. Я прикалываюсь в этом видео или говорю всерьез?